Вот, девчонки, что на обеде не съели, решили киска покормить турецких. Приятного аппетита, киса. Кстати, уважаю. Я говорю, еда хорошая, потому что немало что едят. Кстати, да, животных не обманешь. Когда еда будет плохая, животные в жизни не будут еду есть. А если едят, значит еда действительно хорошая и качественная. Ой, я обожаю кошек. Прям мурмур -мур. Продолжаем кормить кошечек по дороге на пляж. Нифига, это что тут у вас такой курица, что ли? Да, Индейка А, индейка? Мы рационально подходим. Все, что дети не доедают, берут. ну правильно, а что выкидывать? -то? Хоть животных покормить. Ну, здесь не бедствуют Потому что Сейчас чувствую, блин, со всего пляжа кошайки сбегутся. А у них живот, да, у них домики тут, их все равно кормят. Да, смотри, смотри, просто... я же готов прям это кинуться-то. Наша хорошая Им уже на этот сухой корм, надоел. Пока они с удовольствием это все... После моего сегодня? Вчера. А вчера. Ну вот, Камила со всем своим семейством решили пойти ну, да. в море, они окунуться. Будут да, они с Тюмени. Да, Поэтому давайте устраивайте заплыв и да? покажите да, да. тем, кто собирается не ехать не в Турцию, что сейчас в марте месяц. Сегодня, кстати, 13 марта. Пятница, 13 прикиньте. Мы пришли на море. Вот, и они сейчас будут делать заплыв. Ну давайте, если что, кричите, холодно или нет. Я поближе не могу подойти, я в кроссовках. Боюсь ноги намочить. сказать молодцы самоотверженные не боятся кстати они не единственные кто купается в марте я на днях уже тоже снимала некоторых товарищей которые заплывы устраивали холодно кстати вот смотрите я вам в предыдущие дни показывала пляж он был более с пологим входом. Сейчас, по всей видимости, то, что на днях был, э, ну, типа шторма, что-то такое, сильные волны, походу берег подразмыло. И он стал с более таким покатом. Ну, я думаю, в принципе, к сезону, когда море немного угомонится, успокоится, будет уже гораздо более пологий вход. А? Не слышно. В принципе, сегодня, несмотря на то, что идет дождик, отдыхающие с различных отелей ходят по, по берегу, гуляют. Не скажу, что сегодня так много народу, но все-таки ходят, гуляют. Ну что хочу сказать, что вот они уже минут там пять точно в море находятся. И вот только сейчас начинают возвращаться. Молодцы, что сказать. Сейчас выйдут на берег, спросим об ощущениях. Как вам? Приятно, вот, Ксюш, холодно. Ощущение, как после крещенских купальников. Да, да, Что, правда? Ну, потому что сейчас вот именно кожа... Может, хорошее вам как-то это, полотенцем там вытереть, а то И замёрзнете? -то кожа горит немножко -то. мне кажется, ощущение тепла. Да, да. А, так, конечно, нет. Сейчас самое главное, в этой ситуации не простыть. Не, мы как-то закалённые. Ну, это тогда хорошо. Тогда хорошо, молодцы. Это и то, это и то немного берег вон подразмыл, а то был вход еще более пологий, и там еще надо было бы дальше идти. Так что, видите, что, оказывается, можно и в марте купаться в море. Находятся смельчаки такие.